Бежевые сумки. Осень, зима, 2021-2022. Классический, красивый, всегда модные и никогда не выходят, несмотря на сезон, из тренда. Что такое тренда? Это то, что носят, то, что удобно, то, что красиво. Конкретно и стиль. Что касаемо для меня, мне... Если комфортно, мне нравится, это мой стиль, и не важно, кто и что говорит. Поэтому на сегодняшний день хочу показать вам бежевые красивые сумки, которые, несмотря на то, что у нас это в основном зимний-осенний период темный, хочу предложить вам красивые бежевые. Это спокойные бежевые базовые цвета. То, что мне нравится, и я вам хочу это предложить. Смотрите, какая красивая стильная сумка закругленные красивые бока, прям как у нас у девочки, прям как опа Вот здесь вот таким образом выделены как пяточки дно, ножек здесь нет. На задней стенке металлический красивый карман. Очень интересно выполнена ручка держателя, заглублена. Логотип фабрики, это фабрика города Пенза Гера. И что примечательно, у сумки три отделения. Основное одно на молнии. Красивая металлическая молния. замечательный плотный подклад. И два отдела на клепка. очень легко. Цена сумки 1800 рублей. Вот такая бежевая сумка она выполнена из более светлых оттенков, это форма паука, очень красиво сделан бочок, видите, это бежево-золотистая рептилия, она прям очень приятная, она фактурная, на задней стенке карман, вот такая у нее удлиненная форма, внутри заходим, смотрим Большой отдел. На задней стенке карман на молнии, на переднем два кармашка. И есть ремень, который позволит сумку повесить на плечо. Цена этой сумки 1800. Подписчикам канала скидка от Подписывайтесь, чтобы узнать о новых поступлениях.